Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жавниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим с вами про тревожную депрессию и про то, как ее отличить от обычной депрессии. На самом деле, это достаточно сложная тема для понимания. Это очень сложно понимать, потому что это очень просто все. И вот чем проще вы ко всему этому будете относиться, тем быстрее вы будете из этих состояний выходить. Когда люди говорят про депрессию, то я верю в то, что как таковой депрессии не существует То есть я никогда не видел человека и наверняка такого случая никогда не было Где человек жил себе, жил полноценной жизнью, все было хорошо, радовался жизни И потом однажды он впал в депрессию Такого никогда не было Почему? Потому что депрессия не является чем-то отдельным, как проблема. Это всегда является следствием каких-то проблем. Кто-то говорит, что депрессия – это мозг расценивает бессмысленность ваших действий. И в результате этого дает вам депрессию. Кто-то говорит, что это некие такие этапы в утрате, в переживаниях и так далее. Но смысл остается в том, что депрессии не существует. Но тогда вы скажете мне, типа, но я в депрессии, что же тогда со мной? То есть я считаю, что я в депрессии, а вы говорите, что депрессии не существует. Тогда что со мной? Объясните, что со мной? И здесь я бы использовал очень хороший термин депрессивное состояние. Почему депрессивное состояние, а не депрессия? Потому что депрессия подразумевает как некую проблему, которую мы должны решить. А депрессивное состояние как некое ваше текущее состояние какое-то. Так вот, когда мы говорим про депрессивное состояние, это значит, что человек в это состояние каким-то образом пришел, То есть, какие-то ситуации в жизни, какие-то обстоятельства его в это состояние привели. Вот если человек, допустим, переживает утрату, Одни, одним из этапов переживания утраты является депрессивное состояние Он может находиться на этом этапе несколько месяцев И потом он таким образом адаптируется к окружающей действительности К новым, новым условиям своей жизни Чтобы двигаться дальше, чтобы жить дальше По сути он за счет этого восстанавливается уровень счастья в жизни Но если мы говорим про тревожную депрессию то здесь мы тоже говорим про депрессивное состояние, потому что практически у каждого клиента, у каждого человека, который сталкивается с тревожным расстройством, у каждого человека, у кого повысилась тревожность, наблюдаются симптомы депрессии. А и люди думают, ну у меня значит две проблемы: тревожность и депрессия. А на самом деле это депрессивное состояние на фоне повышенной тревожности. И вот все это называется сейчас тревожной депрессией. Правильно ли так называть? Нет, неправильно. Потому что это примерно как вещи взаимосвязанные. То есть невозможно представить себе человека, Вот представьте такую картину. Значит, человек плохо спит ночью, у него нет аппетита, постоянные дискомфорты в теле, постоянные в течение дня страхи, эмоционально нестабилен, повышенная раздражительность. Вы можете представить человека в этом состоянии, что он будет в отличном настроении, радоваться жизни, креативный, творческий, будет готов к новым э, каким-то достижениям, будет эмоционально позитивен и будет э, прыскать энергией фонтанировать энергии. Вряд ли, ну, то есть любого человека возьмите, поставьте в эти условия без тревожности, да, возьмите просто, вот берем тревожность как таковую, возьмем просто плохой сон, плохой аппетит, утомляемость, дискомфортные симптомы. Это очень похоже на то, как люди гриппуют, заболевают там и так далее. Если мы любого человека поставим в такие состояния, то в том итоге мы увидим у него то же самое поведение, то же самое депрессивное состояние. Поэтому, если мы говорим о симптомах на фоне после повышенной тревожности, то есть вот, когда у человека повышенная тревожность, это приводит его к не только к симптомам, но еще и потом за счет симптомов приводит к поведению. И вот это вот мы можем назвать все депрессивным состоянием. Почему важно это понимать? Потому что когда вы начинаете бороться с тревожной депрессией, а наверняка на просторах интернета вы можете найти уйму способов, как работать с тревожной депрессией. Я сам смотрел эти способы, смотрел способы по работе с депрессией, как людям выходить из депрессии. Здесь нужно понимать, конечно, что есть много информации, относящейся к популярной психологии, когда под словом депрессия человек понимает просто сегодняшнее плохое настроение. Вот у него два дня плохое настроение, и он говорит «я впал в депрессию». И другое дело, если у человека постоянные тревоги, бессонница, и у него эмоциональная нестабильность, и он говорит «я впал в депрессию», это совершенно разные депрессии. Поэтому не стоит считать, что если там написано Придумайте себе новое увлечение или посмотрите комедию, что это вдруг выведет вас из депрессии, тем более из тревожной депрессии. Но в то же время есть люди, которые реально пытаются как-то выходить из этой депрессии, совершать какие-то техники на работу на, с этим состоянием, и у них ничего не получается. Зачастую это приводит даже к усилению этих состояний. Почему? Потому что отсутствие результата это тоже результат, и это негативный результат, который может повышать тревожность человека, что он может от этого не избавиться, а повышение тревожности усиливает депрессивные состояния. Отсюда вопрос, что же делать с самими депрессивными состояниями, чтобы они ушли? Что делать с этими состояниями, которые возникли на фоне повышенной тревожности? То есть, что делать с тревожной депрессией? Ответ прост. Убрать первопричину возникновения этих состояний. Когда мы говорим о причине, то здесь есть определенная цепочка, такая, взаимосвязь. Значит, у человека повышенная тревожность приводит к возникновению постоянных пугающих симптомов в теле. Напряжение нервное и другие симптомы мешают ему нормально спать по ночам. Это ухудшает его самочувствие, повышает его тревожность, усиливает постоянные возникающие симптомы. И в результате вот это все приводит к депрессивным состояниям. Поэтому многие люди удивляются, когда я на многие аспекты в плане тревожных расстройств говорю на одно и то же. То есть они, они как бы говорят о многообразии Решения этой задачи, этих проблем. Много есть техник, методов. Там, э, я, я сам видел, как вот мои коллеги, они все время называют разные названиями своей техники может не совсем свои какие-то заимствованы но их всегда очень много и много есть направлений когда я пытаюсь узнавать как бы а как это все работает для чего это все сделано то это как-то не очень все вяжется у меня лично потому что когда э, я понимаю проблему есть то что дает эффективность 80 процентную а есть все, что дает остальные 20%. Вот представьте, у вас, допустим, есть 100 действий. Из этих 100 действий у одного действия 80% эффективность. А остальные 99 действий, они разделены, вот этот 20% эффективности оставшейся, разделились между остальными 99%. И вот как бы вы ни пытались 99 действиями, сколько бы вы их ни использовали, вы все равно выше 20% эффективности не получите. Поэтому нужно сосредотачивать внимание на самых эффективных действиях. Когда же всем, кто ко мне обращается, всем, кто слушает видео, вам, всем, кто является моими подписчиками, если вы еще не подписчик, обязательно подпишитесь, я говорю о том, как избавиться от вообще всей тревожности, от всех вот этих тревожных депрессий, от симптомов ВСД, от невроза, от всего того, что у вас сейчас... Связывая, да, что мешает вам нормально существовать и жить, ответ очень простой – это убрать повышенную тревожность, которая у вас есть. Повышенная тревожность – это количество тревожных событий, которые вы воспринимаете как опасные. Какая-то часть этих событий ежедневно происходит и вызывает у вас страх. Это и есть ваш невроз. Так вот, здесь я говорю то же самое. Потому что вы должны понять как раз взаимосвязь между тем, что вы снижаете тревожность, с тем, что это приводит к тому, что э, симптомы депрессии или депрессивное состояние будут уходить вместе с этим. Очень часто, когда мы снижаем тревожность, что происходит? Уменьшается симптоматика в теле, снижается тревожность, человек меньше переживает. Меньше переживает, лучше спит, более расслабленным идет спать. Лучше спит, лучше себя чувствует, на следующий день эмоциональность снижается, самочувствие улучшается, и он как бы запускает обратный виток улучшения состояния, когда каждый день улучшает его состояние. А сейчас у многих из вас каждый день ухудшает состояние. Это приводит к усилению симптоматики, к тому, что вы снова и снова проживаете все эти симптомы, они еще и усиливаются, реакции становятся острее, вы начинаете реагировать на новые ситуации, реагируете сильнее на те ситуации, на которые раньше слабее реагировали. То есть, в общем, такой как бы замкнутый круг, но в обратную сторону, да, то есть спираль как бы закрученная в обратную сторону. Поэтому, еще раз подытожим: значит, тревожные депрессии не существуют. Есть депрессивные состояния на фоне повышенной тревожности. Да, вот так разделили эти два момента это очень важно. Потому что когда мы их разделили, мы понимаем причинно-следственную связь. Есть повышенная тревожность, будут депрессивные состояния на фоне повышенной тревожности. Логично. Убираем повышенную тревожность, откуда взяться в депрессивном состоянии. Конечно, многие из вас скажут, ну, у меня вот тревожности нет, но до сих пор депрессивные состояния остались. Да, безусловно, так тоже может быть, здесь есть несколько других аспектов, например, как другие негативные эмоции. Вообще, я недавно с клиентом обсуждал, мне очень понравилось, мы с ним разговаривали как раз о том, что э, самое главное, это не то, что он какие результаты большие получил э, в работе над собой, а самое важное то, что он нашел ту технологию, которая оказывает влияние на его эмоциональную сферу. И это всего лишь вопрос времени, когда он получит максимальные результаты. То есть, если его тревожность и эмоциональность все время снижаются благодаря этой технологии, то ему остается просто продолжать это, чтобы просто снова и снова получать снова и снова результаты. И эти результаты улучшаются, усиливаются, становятся сильнее. То есть его состояние улучшается, его самочувствие улучшается, жизнь улучшается. И получается, что он в любом случае из этого состояния выйдет, и это всего лишь вопрос времени. Потому что основная проблема, что многие из вас годами ходят, что-то используют, но используют то, что не дает результата. А в результате того, что это результат не дает, да, тавтология. у вас состояние продолжает ухудшаться за это время. То есть, за это время, пока вы не получаете результат, у вас состояние продолжает ухудшаться. И это основная проблема. Поэтому, когда мы говорим о Тревожной депрессии. Убираем тревожность, проходят депрессивные состояния. Если не проходят, надо убирать остальные негативные эмоции. Злость, раздражение, обида, стыд, чувство вины. Когда вы убрали эти негативные эмоции, депрессивные состояния все еще сохранились, то есть несколько моментов. Вполне возможно, вы переживаете совершенно естественные эмоциональные проблемы. Например, как утрату. То есть, если вы утратили кого-то, то вы можете переживать за это. Второе, это то, что у вас может быть э, жизнь, которую вы выставили вокруг себя за счет невроза Она совершенно не отвечает вашим желаниям на самом деле То есть вы реально живете в ужасных для себя условиях, где вы не способны чувствовать себя счастливым человеком И ваша задача менять сами условия вашей жизни Но в любом случае мы идем от самого важного к менее важному Потому что как? Вот если у человека тревожность, по-любому будут депрессивные состояния. Если нет тревожности, маловероятно, что будут, но, но могут быть. Убираем негативные эмоции, еще маловероятнее. Проживает утрату, еще маловероятнее. Убираем, вот, грубо говоря, что да, вам надо в жизни обстоятельства менять, чтобы депрессивных состояний убрать вряд ли вы находитесь на этом этапе. То есть, скорее всего, вы не на этом этапе. На этом этапе вы окажетесь только если вы все проработали и до сих пор есть какие-то моменты, которые вас останавливают. Вот тогда надо менять обстоятельства. Наверняка многие из вас думают, о, менять обстоятельства, это же так очевидно, но мне надо пойти это делать. Нет, вы поменяете обстоятельства, и ваши депрессивные состояния из этих обстоятельств перейдут в другие. Почему? Потому что они находятся в, вашем, в вашей голове как бы на уровне вашей эмоциональной сферы. Пока вы не проработаете свою тревожность и негативные эмоции, которые ежедневно возникают, и они как бы добавляют вот эти депрессивные состояния. То есть возникли негативные эмоции, добавили депрессивных состояний. Пока этот процесс ежедневного появления негативных эмоций происходит, у вас будут ежедневные депрессивные состояния, которые накапливаются, и вот это вот все вместе мы можем назвать тревожной депрессией. Да, то есть, как бы, если бы вы пришли, вы бы сказали специалисту, там, психологу, неврологу, психиатру, психотерапевту: Вот у меня все время депрессивное состояние. Он бы вам сказал: Вот у вас тревожная депрессия. А на самом деле вы. За счет своих негативных эмоций эти состояния создаете. Поэтому, в первую очередь, работая с первой причиной, снижаем тревожность. Если это не дало до конца результат, снижаем негативные эмоции. Дальше работаем над обстоятельствами уже, да, это как третий этап. И все. То есть других причин просто нет. И поэтому здесь не нужно сакральный смысл придавать слову депрессия. Потому что сейчас это понятие очень сильно изнасиловали, используют почти в каждом направлении. Каждый человек тут же говорит про депрессию. Да? То есть я в депрессии, у него депрессия, это депрессия, ой, все время я это слышу. Но на самом деле, давайте представим мир, где этого слова просто не придумали. И тогда многие вопросы станут простыми. Человек приходит и говорит, у меня проблемы со сном, негативные мысли, у меня э, упадок сил, а мы не знаем слово депрессия, то мы как бы говорим: понятно, а что к этому приводит? Или после чего это произошло? Вот у меня случился сильный стресс на работе. А до этого как было, до этого я тоже постоянно стрессовал. А как у вас сейчас тревожность? Насколько вы часто тревожитесь? Каждый день тревожность. тревожность возросла вообще неимоверно. И вот мы тут же нашли причину его состояния. А если бы мы назвали это депрессией, мы бы ушли в неправильную сторону, пытаясь что-то с депрессией делать. Отправляли бы его на курорты, на развлечения, сказали бы ему, тебе надо сменить работу, а человек бы просто перешел бы со своими тревогами с одной работы на другую. Поэтому очень важно не клеймить эти все вещи штампами, а именно разбираться в первопричинах. Первопричину убирать, тогда и проблемы устраняются. И теперь давайте зададимся вопросом значит если первопричину я убрал и проблема типа как тревожная депрессия прошла сама собой то являлась ли она тогда вообще проблемой? а стоит ли тогда считать ее проблемой вот давайте ответим мне в комментариях на вопрос вот если первопричиной тревожной депрессии была тревожность то тогда тревожная депрессия имеет место быть то есть Считаем ли мы, что это должно быть как диагноз? Или это всего лишь следствие, и тогда нам вообще не нужно об этом говорить? То есть нам не нужно пытаться это как-то называть, а пытаться называть это как бы депрессивными состояниями, как я и назвал. Потому что мне кажется, что когда мы говорим о депрессии, мы пытаемся найти способы решения, лечения депрессии, например, как с неврозом, с ОКР, с апохондрией. А когда мы говорим о конкретных проблемах, и следствиях этих проблем, вот тогда мы ищем решение конкретных проблем. В случае с депрессией это не проблема, а следствие. И получается, само наличие термина депрессия уводит нас от сути и не помогает, а вредит. Потому что вводит в заблуждение человека и мешает ему от этого избавиться. Что вы думаете насчет этого? Напишите, пожалуйста, про свой случай. Как у вас происходило? Что вы считаете, что у вас тревожная депрессия? То есть как это происходило в вашем случае? Поделитесь, пожалуйста, это будет очень интересно. Всем спасибо, всем пока.